Майор Малеев. Вот вам попутчица на остров Безымянный. Знакомьтесь, полярный летчик майор Малеев. Новый метеоролог Безымянного. Здрасте, Асима Скалева. Анна Васильевна. Анна Васильевна, звание имеете? Не имею. Военного звания не имеет. Летали? На самолетах летали? Нет, я лично никогда не летала. И зачем, товарищ капитан второго ранга, таких посылает на север? Ну, сколько же вам лет? Двадцать. О, уже? Ну, простите. Решите быть свободным, товарищ капитан второго ранга? Пожалуйста. здесь и отдохнете, перед полетом за вами зайдут. Спасибо. Счастливого пути. себя чувствуете, товарищ Москалева. Знаете, это так хорошо. Просто необыкновенно. Я ведь в первый раз в самолете. Вот только шум в ушах очень сильный. Ничего, что шум, пройдет. Это поскольку мы высоту быстро набирали. Перемену давления. Скажите, а почему вы все время говорите поскольку? А вы знаете, это очень заразительно. Вот мне тоже захотелось сказать, поскольку. Так вот, поскольку я наконец в Арктике, я очень счастлива. Ну, не сердитесь. А вы давно в Арктике? Нет, что вы. Где ж мне? Четыре года. А, это у вас считается недавно. А сколько же лет в Арктике этот ваш майор? Тот, который самолет ведет. И потом почему он такой сердитый? Сердитый? Майор Малеев сердитый. Да. Что вы? Да он 15 лет в Арктике. И поскольку уж он. То есть я хочу сказать, его вся Арктика знает. Даже остров его имени есть. Остров? Остров Малеева? Никогда не слышала. Ну так ведь не все же острова. Нет, мне стыдно не знать, ведь я на геофаке училась. И знаете, странное это чувство было изучать сейчас географию, когда весь глобус в огне. Вот я и подумала, что сейчас не только изучать географию надо, а и защищать. То есть Родину защищать, правда? Я не задерживаюсь. Что вы, что вы? Только вот извините, поскольку <с время белинг брать. Сейчас вот и ваш остров безымянный принимать будут. А что, мы уже подлетаем? Ну как же так скоро? Нам еще долго лететь. Нет, пенинг нужно взять, чтобы курс проверить. Можно мне посмотреть, как это делается? Сделайте одолжение, если вам интересно будет. И радиостанция каждый час на определенной волне передает один и тот же знак. Понимаю, по азбуке Морзе, да? Вот-вот. А вы знаете азбуку? Да, я была пионер и обучала ребят. А -а -а. так вот, радист засекает эти станции. Обычно бывает три таких станции. И передает штурману, на каком градусе они расположены. А штурман наносит на карту соответствующие линии. В точке их пересечения и находится ваш самолет или ваш корабль. Понятно? Очень понятно, спасибо. И значит, по этим сигналам движутся и самолеты, и транспорты, и военные корабли, да? Вот-вот. И наш остров безымянный тоже дирижирует всем этим огромным движением и на воде и в воздухе. Вот он, оказывается, какой.. Важный остров Безымянный. Можно мне послушать? Вы знаете, мне ужасно хочется услышать, какой нибудь голос Безымянного. Какой же это голос? Ведь это не голос, это... знаю, знаю. Я же не жду, что это будет настоящий человеческий голос. Это будут гудки, длинные и короткие, понимаю. Но все-таки можно. Сделать Сделайте должение. Получен, так сказать. Белила привезли. Рекомендую, Анна Васильевна. Кок Тимохин. Он же свободный художник и живописец. По причине работы в Арктике много тратит цинковых белил. Рисует лед и снег. Здравствуйте. Ася Москалева. Знакомьтесь. Мичман Сударев. Радист. Ася Москалева. Петин. Механик. А это начальник зимовки Николай Кириллович Красинский. Москалева. Очень привет. До сегодняшнего дня был штатским человеком. А с сегодняшнего? А с сегодняшнего? Рекомендую, товарищи, старший техник лейтенант Косинский. Я обмундирование тебе привез. Да? Да. А вы что же, и кошку сюда привезли? Мне ее поручили доставить сюда в качестве второй пассажирки. Знаете, понедельник, 13 число, авиация. Ну, Варечкина, шнурочка, смотри, как разговаривает что то маму пришел. О войне мы только слышим, мы ее не видим. И если участвуем в ней, то, как сказать, помогая, что ли, так вот, выпейте с нами эту рюмочку, чтобы вам не скучать на нашей простой, так сказать, некрасочной работе. Ваше здоровье. Ваше здоровье, Ну Что, это торт? По внешнему виду, да, но, в общем-то, это комбинация. Из макарон, без жира, пшунный кахарин, Ну, не будем даваться подробности. Торт безымянный и все. Сегодня он испечен в честь вашего прибытия, Василий. И, поверьте, испечен очень вкусно, потому что стрепнять Тимохин гораздо лучше, чем его живописи. Прекрасный человек, майор Малеев. А что, извините, говорит, просто, ну, больно слушать. Работа художника или заварной ванильный крем? Светотени или салат весна? Салат весна! Тимохин Не любит, когда я про искусство говорю. Кулинария это же печальная ошибка моей жизни. Моя душа вот. Ну, Тимохин, если вы будете мучить нас вашими разговорами об искусстве, то старший техник-лейтенант наложного взыскания. Он у нас теперь военный. Прижмем вашего врата. Куда, Николай Кириллович? Мне нужно взять погоду, а вы продолжайте, товарищи. А вы куда, Я с вами на металлоплощадке. Зря так спешите. Начали бы завтра. Надоест еще. Нет, нет, разрешите мне сегодня. Я вас не задержу. Ну, вот видите, я уже готова. Ну, ну ладно. Замечательный торт. Идемте, Николай Кириллович? Ввиду ухода хозяйки объявляется перерыв. Неужели опять партигард потерять, товарищ майор? Да не потерял, а забыл. Либо в Андерме, либо на Диксоне, либо где-нибудь в Мурманске. Минуточек, товарищ майор, не вот так, стойте. Ручку вот так, вот. О, так. Вот, позитивная хорошая. Минуточек. Надо посмотреть, что там в самолете. Товарищ майор, ну хоть минуточек, постояло, спокойно. Вот, я все испортил. Вот и рисуй таких Крест Кто здесь похороны. Игнатий Лошкарёв Да, фей деньга Тимофей должен Больше ничего не разобрать Ветром до да снегом стеркнуты. Очертания букв, как видите, старинные. Четыре слова всего, даже три с половиной. Все, что от них осталось, как вы хотите сказать? А вы знаете, это неверно, Анна Васильевна. И зимовки, и весь северный путь мы не сразу проложили. Давно здесь стали плавать русские люди? Были у них лакошитные суда, кочи назывались. Так человек на двадцать. Вот на таких ледоколах шли они через весь ледовитый океан. Да, настойчивые были люди. Ну, время отследим. Вот в этой будке термометры, самописцы и прочее. Ну, в общем, действует. Водная лодка, да? Да. Наша подлодка. Нет, это не наша подлодка. Теперь вот здесь, прошу обратить внимание, неспокойно. Замечена подлодка. Видимо, Рейдер. Район безымянного? Точно. Нужно прочесать весь этот район, все эти квадраты. Трасса этого каравана проложена, как видите, вблизи острова. Вот почему необходимо особенно тщательно следить за районом Безымянного. Кроме того, прошу учесть, беспрерывные метеосводки и радиопилинг первые 10 минут каждого часа будут передавать мыс Памятный Евгения Безымянный. Ваша задача такая. Прочесав весь этот район, вы пойдете вот сюда и найдете свое место в ордере конвоя. Сводить караван будет Малеев. Знаете такого летчика? Слышал. На время соединения военных кораблей с транспортами он будет базироваться на Безымянном. Вероятно, там вы встретитесь. Мальчик, мой сын Андрей. Андрюшка, как Хорошее лицо. Он пропал. А может быть и погиб. Да, так я вас вот слушаю, вы хотели о чем-то меня спросить. Вернее, попросить. Да? Но это не к спеху Николай Кириллович. Нет, пожалуйста, говорите. Видите ли, мне хотелось получиться на радиста. А вы знаете, мой Андрей тоже мечтал быть радистом. Не вышло. Ну а что касается вас-то, пожалуйста, лишняя специальность никогда не помешает. Вы сейчас наметили площадку? Да. Дорогу теперь сами найдете? Конечно, сама, Николай Кириллович. Красиво. Очень. Вы тоже вышли посмотреть? А я шла и все время останавливалась. Смотрите, смотрите. Мечи, стрелы. Вы знаете, я никогда не думала, что это может быть вот таким. Да, мне уже давно надо было привыкнуть. А я вот всегда, когда смотрю, как будто в первый раз вижу. А я думала, вам смешно, и покажется, что я так восторгаюсь. Так ведь действительно красиво. Поправлюсь сказать, мне это даже приятно. Приятно? Понимаю. Вы себя здесь хозяином чувствуете, словно это ваше сияние. Будто вы его зажгли. Нет, зачем это? Мне приятно осознавать, что после нескольких часов лету вы находитесь здесь, в Арктике. И можете спокойно видеть ее величавую красоту. Да как же это не видеть? Это вы сейчас так можете говорить. А попробовали вы отправиться сюда, на этот остров, когда не было еще северного пути когда всякое передвижение, ну что там передвижение, когда каждый шаг стоил неимоверных усилий. Север, одиночество и великое безмолвие, от которого люди в тоску впадали. И в какую тоску? И только самые мужественные люди, невзирая ни на что, могли увидеть великую красоту севера. Вот всадники. Как? А вы знаете, это хорошо, что Арктика вам сразу показалась прекрасной. Вот характер у ней, прямо скажем, неважно. Да, чтобы завоевать Арктику, нужно очень убить ее. Скажите, Платон Кич, а это правда, что в Арктике есть остров вашего имени? Остров Малеево. Ну уж и остров. Так островок. Да, но вы его открыли. Ну, нанес на карту. Да, я еще вас хотела спросить, вы здесь много летаете? Вы не встречали на севере Ткаченко Алексея Дмитриевича, капитан лейтенанта? Не знаю, а что это, родственник ваш? Нет, просто товарищ. Не встречал. Спокойной ночи. Спокойной ночи. он безымянный. Красивое местечко. По листам стоять, на якость становиться. Действительно красивое местечко. Сфотографировать, взять на память и никогда не приходить обратно. Пожалуйста. Вызвать безымянный. Есть вызов безымянный. Пожалуйста. Прошу. Тут у нас вроде гостиница, как сказать, для приезжающих, прилетающих и приплывающих. параллель. Почти на краю света. Уютно. Тепло. И что, бывают гости? Ну как же, и сейчас есть дорогие гости. Майор Малеев и его экипаж. Здравствуйте, Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищ капитан -зенант. Здравствуйте. Моряк на мертвом якоре. Другие, товарищи капитан и лейтенант, воюют, а мы тут... А вы тут... Вами интересуются в высшей степени немцы. Нашего хлеба свалит, товарищ капитан Благодарю, я уже ужинал. А вот отдохнуть на твердой земле часов не откажусь. А -а -а. Пожалуйста, располагайтесь. Мичман, проводите. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Прошу. Если память меня не изменяет, то совсем недавно я еще был здесь один. А вы тот, на которого спала кошка, Да. несмотря я. Если не ошибаюсь, вы майор Малеев. Вам поручено сводить конвой с караваном. Это вам в штабе сказали? Да. А это вы за рейдером гонялись? Что ж, удачно. Прочесал район безымянного, пусто. Видимо, немцы сейчас на трассе конвоя рыщут. Да, это для них сейчас слакомое блюдо. Грузка, говорится, особой важности. Немцам теперь Арктика поперек горла стала. А кто, как ни не они, недавно утверждали, что Северный путь... Это очередная блажь большевиков, что военного значения он не имеет. На Японию рассчитывали. Думаю, что во время войны японцы Берингов пролив блокируют. А японцы испугались. Это верно. Немцы ведь прямо утверждали, что Северный морской путь невозможен из-за природных трудностей. Ну и выходит, что немцы ошиблись вдвойне. И с Японией, и с природой. Втройне, и с советской властью. Они нас все по николаевской России имели. В мосторге купил, да? Очень удобно в походе. Прошу, у меня есть другая запасная. Ну, спасибо за подарок. Как вас зовут, чтобы знать за кого молиться? Каченко. Капитан лейтенант. Да. Да, я слышала вас. От кого? Да так в штабе говорили. Ага. Ну, спасибо. Пойду делом заниматься. Да и мне пора. Ты что на меня так смотришь? Любуюсь. Идет к тебе военный порт. А -а -а. Эх, Андрюшки нет. Он был бы доволен. Найдется твой андрюшки Кириллович. Сейчас трудно. Миллион людей двинулись с места. Потеряться не умудрено. Ты думаешь, найдется? Дай срок отыщем, Уж я его тогда к себе в авиацию заберу. В гости к тебе летать будем. Ну ты все такое. Тебя и война не берет. Ну что тут? Изменилось тебе? А что никак не пойму? Хуже стало. Да я почему не хуже? Ну как ты попал сюда? На край света. Здесь жартик. Даже белые медведи. Хотя шутишь. Да ничего страшного, Алеша. Я приехала сюда работать и знала, куда еду. Да, и почему ты мне не писал? Уехал тогда и исчез. Да ведь война, Сенька. Получил приказ в тот же вечер на корабль. После твоего отказа в первое время я, конечно, не мог тебе писать. Но потом, когда захотелось написать, так было уже поздно. Ты куда-то эвакуировалась. Я так и не смог разыскать твой адрес. А я часто думала о тебе. Да. Ты ведь самый лучший друг мой, Алеша. И мы бы, наконец, стали хорошими товарищами. Поэтому давай сразу условимся. Ты мне больше не будешь говорить о любви, хорошо? И не надо грустный класс Все. Что все? Все будет исполнено, Асенька. Доброе утро. Здравствуйте. Познакомьтесь, Каченко, мой друг. А мы уже знакомы. Да? Пойдем, Алёша, посмотришь, как я устроилась. Пойдем. Майор, не видал нашего капитана лейтенанта? Странно, что вы все вяжетесь ко мне с этим капитаном лейтенантом. Я сам по себе, он сам по себе. А что ты взялся? Я просто так спросил Ну, я просто так ответил Он пошел туда, к Ане Васильевне Товарищ капитан лейтенант, вам шифровка Мышей ловить надо или крыс Работать надо, а не попрошайничать Здесь нет ни мышей, ни крыс Пускай рыбу ловит Будь здоров, старик Будь здоров Будьте здоровы Для чего коробки. Ракеты. Штурм, идем к военным кораблям. Транспортом следовать кромки льда. Есть. Откладываю курс. Эксперт. Выпил. Радирует штаб. Задание выполнено. Каравана хранения сведены. Есть? Запросите разрешение занять место в конвое. Есть, запросите. Воздух. Самолета противника! Левый борт 90! Боевая дивога, открыть огонь! Командиру 34-го, сопровождать транспорт «Комсомолец» в Восточной банке. Идти согласно инструкции. Старшим назначаю командира 34-го, капитан лейтенанта Ткаченко. Запросите транспорт «Комсомолец», нужна ли им помощь. Вы знаете, Ася, я еще помню то время, когда на всем пути от Архангельска до Петропавловска ни знака, ни огонька, ничего не было. И вот смотрите, все только 10 лет прошло с тех пор, как по замыслу товарища Сталина северный морской путь создали. И сундук с сокровищами открылся. Нефть, слюда, уголь. Ледчайшие металлы. Ведь вот Якутия, она богаче Аляски будет, а Чукотка. Чего только нет в Арктике, а? Не знаю, Николай Кириллович. Апельсинов нет. Апельсины будут дать только срок. Вон меня на Диксоне помидорами угощали собственными. Да, позвольте, мы с вами еще урок не закончили. Давайте проверим, как будете на слух принимать. Читайте. Вызовите Диксон. Правильно. А что вы для этого сделаете? Настраиваю свой передатчик на волну по расписанию. Даю позывные Диксона, а затем свои позывные. Правильно. Ну, а дальше? А дальше переключаю рацию на прием. И слегка гуляя по диапазону, настраиваюсь на волну Диксона. Ну что ж, допущу, пожалуй, передачу пилинга в следующий срок. Спасибо, Николай Кириллович. Пожалуйста. продукты горят масло сахар крупа муха на жизнь он только того и ждет, чтобы мы выскочили Мичман, через две минуты мы должны передавать пилинг останетесь за старшим есть в порядке, Арсенька, работает А я думала, что мы не передадим Пелен, Николай Кириллович Ну что, Вас Вы что, думали, что у нас нет запасной рации? Вы, вы ждите, будет свободное время Я вас сведу на старую шхуну Вот там увидите Как у нас все устроено Похоже, что улетают Вероятно, весь груз сбросили. А мы все-таки передаем пеленг. Можно мне Николай Кириллович? Что? Разрешите немножко. Что с вами произошло? Садитесь. Остров безымянный. Точно безымянно 151. 151 151 ну что ж сбились самую малость спасибо зимовщикам хорошо работают привычное дело северный путь Вот и лучше стало. Можно можем топить. Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце стало, что оно горячим светом. Престал затрепетал. Ах, кок. Ну, топи, топи до да красна топи. Дым какой? А. Дым, Дым не беда. Лишь бы тепло было. Терпи, Ася. Вот завтра придет к нам эсминец, Все наладится. Отстроиться нам помогут. Мне бы хотелось внести некоторую ясность. Эсминец не придет к нам ни завтра, ни послезавтра. Я доложил командованию, что мы отстроимся сами и будем продолжать работу нормально. Товарищ начальник, посмотрите на Кого. Он думал и СМИ не рисовать, а ему придется за молоток взяться. В который час у меня часы остановились. Без четверти девять. Ты на площадку? Да, залежите. Дойдешь ли? Ветер невообразимый. Хотите, я скажу вас. Что вы? Что вы, Николай Кириллович? Собирайся и ты и Кога. Куда? Пойдем за досками, стену будем чинить. Да куда же в такую пургу залез материалы? Смешно даже слушать, честное слово. А олади. подождут. Да даже подождут. Да давайте, эти Тимохи, не будем прирекаться. Ну, ну и руки поморозим, и толку чуть-чуть будет. Но ну, много ли мы можем принести? STORE! Да, да. Безымянный? Что безымянный? Ну что, безымянный? Нет, товарищ. Определились? Молчит безымянный, товарищ командир, как гроб молчит. Вы эти гробы бросьте. Я вас не прошу приводить художественные сравнения. Аппаратуру надо иметь в порядке, штурман. Аппаратуру в порядке, товарищ капитан-лейтенант. Памятный принимаем, Евгению принимаем, только безымянный молчит. Непостижимо. Можно сказать, в двух шагах от него находимся. Человек за бортом! Лево по корме! Лево руля! Живой? Из такой водички выйдешь? Живой, живой! Как же? Это начальник зимовки безымянно. Вот почему не было пилинга. Радуга, я быстрый! Я быстрый! Слышите меня? Радуга, я быстрый! Я быстрый! Слышите меня? Тащили по снегу, бросили на палубу. Рядом сонули был этот... Петин, да. Должен быть Петин. Потом стали погружаться, я... Не помню, больше ничего не помню. Немцы увидели вас и стали погружаться. Где Петин? Мы подобрали только вас. Наш пилинг. Так. Безымянный. Безымянный. Ну кто же? Кто там? Не знаю. Кто жив? Не знаю. Кто радирует? Фашистами. Зимовщики погибли почти все. Осталась одна Маскалева. Маскалева? Помните вашу пассажирку. Вот она и передает радиоперелинг. Так что зря Платон Никитич тогда спрашивал, зачем таких посылает в Арктику. Надо ее оттуда вывести. Может она ранена, больна. Разрешите идти? Иди. Успокойтесь, пассажирка. Шапка оденьте, а то застудитесь. И варежки, как прежде. По шнурочках. Теперь нечего расстраиваться, все в порядке. Штаб послал меня узнать, что у вас здесь делается. и красота севера лодка слева 20 дистанция 10 кадетов кубинные бомбы Комсомольца! Передать на комсомольца, изменить курс! Поздно! Бывает! По всплывшей лодке! Левый набор! Левый набор, говорю! Идем на торпеду! Остались корабль! Живо! Я раньше думала, что вот кончится война. Там на большой земле они ко мне в гости будут приходить. Придет Сударев и скажет, я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно у горячем Или Тимохин придет и будет говорить о живописи. или Кириллыч. А вот теперь все они погибли. Ну, вот это проще, Анна Васильевна. Вы их без году неделю знаете. А я, Кириллыча, помню, когда он об Арктике только мечтал. Время здесь значения не имеет. Вот я вас совсем мало знаю. Скажите, а почему вы так странно тогда попрощались со мной? Разве я в чем-нибудь была виновата? Я сам был виноват, Анна Васильевна. А это кто это такой самодовольный толстяк в лентом шлеме? Это вы. Я? Ну, знаете. А зачем ее тут повесим? Пусть висит. Разрешите обратиться, товарищ майор? Шифровка. 34-й охотник подорван торпедой. Люди в шлюпке. Необходима помощь. 34-й? Товарищ майор, это Алёшин охотник? и что это корабль. Капитан-лейтенант Ткаченко. Помните, тут был? Разрешите доложить, товарищ майор? Штормина сейчас, не взлететь. Идите, разогревайте моторы. Есть, разогревать моторы. Ну, вы же помните его, Платон Никитич. Ну, помните, он тут был, такой высокий. Это он там гибнет. Когда он дают задание, нас не спрашивают. Знакомы с теми, кого нам надо спасать или незнакомы? Подробности здесь роли не играют. вы разобьетесь. Вы слышите, что я говорю? Слышу. Но только это тоже подробности, которые не играют роли. Прощайте. Найдут нас. Летчики найдут. Включаю радиолокатор. Они должны быть где-то здесь. Пока не видно, командир. Раз мне давайте юмочка. Слышите? Смолева. Да-да. Слышу. Есть что-то есть. Правее? Еще правее, товарищ командир. Не я говорю, техника говорит. Еще есть лево, товарищ командир. Слышу влево. И не кричи, так перепонки лопаются. Есть лопаются. До точки 5 миль. Снижаюсь, Штурман. Вот он, вижу, вижу! Вот. Сейчас будем садиться, Штурман. Как думаешь? Разобьемся, товарищ майор. жить станем а может сядем и не разобьемся Коньяк! Коньяк! Николай Кириллович, поскольку сейчас первое дело согреться. О, закоченел-то как. Коньяк! Коньяк, товарищ, капитан Садитесь. Как самочувствие? Теперь ничего. Надбежался. А вы с безымянного? Угу. Плохо, да? Да, неважно. Скоро сами увидите. А ваша знакомая оказалась молодцом. Она ждет вас. Спасибо. А это вы и сами скажете, капитан. Дед, принеси папиросы. Курить. Прошу принять портсигар. От меня на память. Вы мне уже второй раз давить Трудно взлететь? Взлететь невозможно. Извините меня, но я считаю, что я не следовал садиться. Зачем же гибнуть всем? А к чему я собираюсь гибнуть? Да ведь взлететь нельзя, вы сами сказали. Взлететь нельзя, но выход у нас все-таки есть. Не понимаю. Какой? Рулить к безымянному. По такой волне. Едва ли это возможно. Едва летче не значит, совсем невозможно. Кое-какие шансы у нас все-таки есть. И сколько же у нас таких шансов? Три, а может быть и четыре. Места. Как видите, есть за что ухватиться. Вижу. Жалею, что не имел случая раньше познакомиться с вами поближе. Вот и познакомились Right. Ah! Really? Mm. She... Go, <laughs> Петина нет. Что-то мне нехорошо водички бы выпить. Мы с ним аж туда, к самым белым скалам ушли. В яме спали, как медведи. Думали, немцы здесь. Увидели самолет. Малеев, что ли, прилетал? Малеев. Значит, нас теперь... Рой осталась. Плохо, командир. Да не важно, штурм. Взлететь невозможно. Товарищ командир. Бежите, старшина. Бежите. полотно, спасибо Вы Анна Васильевна, не подумайте Я же сам понимаю Художник из меня никакой Плохо рисует Прям можно сказать Безобразно Но <с> люблю его. Постойте, Тимур Это ветер будет И не могут они так быстро вернуться Их искать, наверное, в море Так вот я и говорю Видите ли, Но... Тимохин, сказать по правде это... Ничего не надо говорить. Вы поняли, что это для меня дорого. И этого я никогда не забуду. Никогда. Я все-таки пойду посмотрю, может быть, они прилетели. Нет-нет, mm -hmm. сидите, вы и так замерзли. Mm. Ой, красота севера что безымянный А безымянный твой работает. Вот видишь, дорога мечтателей великий северный путь превратилась. Увидеть бы, как это, как это все лет. Лет через... Что? Рай нам с тобой проститься. И семениц идет. Ну, конечно, он опять забыл про тебя. Возьми Асеньку, увидишь Малеева отдай. Ты ведь его увидишь? Не знаю. Увидишь. И будешь счастлив. Ничего, товарищ начальник. Хорошо уручили, спасибо. Да, я тебя привинчу. Да. Ну, сам справишься. Теперь вам, капитан лейтенант Каченко, поздравляю. Служу Советскому Союзу. Носитесь с честью, друзья мои. А ваш комсомолец дошел. Они вас и вашу команду к себе на борт приглашают. Хотят чествовать своих спасителей. Но до официальное приглашение вы еще получите. Придется вам, товарищ майор, еще раз сходить на Безымянный. А что да. что случилось? Да нет, все в порядке. Народ надо туда доставить. Приказано зимовку усилить. Опять забыл портсигар? Или в Амдерме, или на Диксоне? Вы забыли его не в Амдерме, и не на Диксоне. Вы забыли его на Безымянном? И вам его передадут. Вы что, Тимохин, задумались? Что-нибудь с обедом? Нет, что вы, Анна Васильевна? Что обед? Три блюда. Закуска, пирог с рыбой и десерт. Торт безымянный. Нет, все мелочи. Я о другом думал, Анна Васильевна. Я о великом. Великом? Анна Васильевна, вот, вот немцы пытались нашу зимовку в пепел обратить, а мы вот новоселье справляем, и еще лучшую зимовку отстроили, так сказать, с учетом прошлых ошибок. Анна Васильевна, ведь это же, это же художественный символ. О, спасайся, кто может, Тимохи на художестве заговорил. Нет, нет, не перебивайте, он очень хорошо сказал. Говорите, Тимохин. Да нет, Шанна Васильевна, как-нибудь потом. Некоторые этого не поймут. Нет, Тимохин, это поймут все, все советские люди. Вы обязательно, обязательно скажете это сегодня. И мы поднимем за это наш первый тост. Командир приказал передать безымянный. Вон там была старая зимовка. Немцы сожгли. А это новые. Североморцы выстроили. За шесть дней сработали. Наш командир часто говорит, суровая красота севера. Шушу в гостине встречается. Каждый по-своему. Вы улетаете, не прощаясь. Я встречать не выхожу. вот я сейчас, если разрешите, пришел попрощаться с вами. Уже? Да, получил приказ, особое задание. Я не знаю, где и когда я увижусь с вами. Но я хочу, чтобы вы знали что вы для меня очень дороги. Вы не говорите сейчас ничего. Вы ответите, когда я вернусь. Прощайте. Я буду вас встречать.